Привет, ребят! С вами снова я, Тилька, и я очень рада видеть вас на моем канале. Сегодня я решила снять продолжение книжки Challenge Lookbook, И сегодня я буду повторять новые образы. Я решила снять это видео, потому что прошлое вам очень сильно понравилось, и вы просили продолжение. Поэтому я не могу вам отказать. Первый образ в этом видео это рок-звезда. Для него я надела вот такую переливающуюся косуху на голое тело. Зачем-то напялила чокер и, конечно же, сделала макияж, который, пожалуйста, не судите строго. Место мы искали недолго. Я сразу знала, где можно найти такой же забор, как на фото в оригинале. Когда мы делали это фото, то очень долго боролись с солнцем. Оно постоянно засвечивало каждый снимок, даже несмотря на то, что мы закрывали диафрагму у фотоаппарата. Однако оно того стоило. Фоточка мне понравилась, и тут есть хотя бы немного рок-звезды. А как считаете вы? Второй образ. Поистине девчачий. Но для него мне нужны были цветы. Я достаточно долго их выбирала, так как хотела, чтобы они сочетались с цветом моих волос. Желтые показались мне идеальным вариантом, и они хорошо подходили к фиолетовым волосам. И я взяла именно их, причем два букета. Так, на всякий случай. Мне было очень жалко отрезать цветочки ножницами для этого фото. Однако искусство требует жертв, и собрав всю волю в кулак, я это сделала. Самое долгое по времени у нас заняло вплетение их в мои волосы. Они постоянно выпадали и свисали как сопельки, что было не очень красиво. Если вы заметили, я даже накрутила свои волосы, чтобы на кудрах все лучше держалось. Я не знаю как, но со временем у Дениса получилось вплетать цветы очень быстро, и они даже стали нормально держаться. Но как только мне пришлось вставать и идти к месту съемки, все посыпалось, как бы аккуратно и медленно я бы не шла. Фотографировали мы тоже долго, мне пришлось сидеть в странной позе и постоянно глядеть в оба, чтобы случайно не испачкаться в собачьих какушках, а они там есть, поверьте мне. Одно я могу сказать точно, когда мы наконец-то получили нужный кадр и я встала, у меня скручила ногу и было очень больно. Пожалуй. Эта фотография стала моей самой любимой среди тех, которые я сегодня сделала. Да, было сложно, но оно стоило того. Фото, на мой взгляд, вышло очень романтичным и нежным. Мне оно безумно нравится. Последнее фото – это фейс art, Рисунок на лице. Но кто тут рукожоп? Я! Поэтому пришлось идти на хитрость и купить переводные тату. Я решила взять их в японской тематике, то есть веточки сакуры и карпиков. Я аккуратно их вырезала под размер, из дома пришлось тащить бутылку воды и губку. В общей сложности мы наклеили около 4 тату, 3 сакуры и одного карпа на шею. И я могу сказать, что это прикольно и одновременно непривычно. Ведь я никогда не клеила тату себе на лицо, но мне кажется смотрится довольно мило. Когда-нибудь я обязательно повторю. Фотографироваться решили мы у пруда. Типа карпы, сакуры и все такое. Я опять присела в неудобную позу, спустила кофту, чтобы была иллюзия голого тела и принялись за работу. На мой взгляд, это фото было сделать проще всего. Однако минус, пожалуй, в тату. То, что рано или поздно они начнут облизать, а это не очень красиво. Придется тереть щеткой и ходить с красной мордашкой какое-то время. Ах да, чуть не забыла, вот такая вот фоточка получилась. И вот такое вот видео у меня сегодня получилось. Напишите обязательно в комментарии, какой из образов понравился вам больше всего и почему. А также пишите в комментарии и ставьте лайки, если вы хотите продолжение данного видеоролика, то есть чтобы я сняла третью часть на эту тему. А с вами была я, Тилька. Всем пока, до новых встреч!